Так, в комплект входит 8-канальный видеорегистратор. Позволяет подключать 8 аналоговых камер видеонаблюдения. Видеорегистратор сам цифровой. Коробку я сразу убираю. Собственно. Смотрим, что входит в комплект. Пульт дистанционного управления. Мышь usb Блок питания 12 вольт, 3 ампера для видеорегистратора. Батарейки для пульта дистанционного управления. Диск с программным обеспечением. И винтики для крепления жесткого диска вовнутрь видеорегистратора. Открываем видеорегистратор. Собственно. Пакетик силикагеля для того чтобы сырело. Инструкция толстенная, инструкция на русском языке, все параметры, все, все, все, как производить установку жесткого диска, где какие разъемы, настройки здесь все описано подробно, то есть разберетесь без проблем. Сам видеорегистратор, передняя панель его видеорегистратора и задняя панель о, панели по разъемам сразу пробежимся значит сюда подключается 8 видеокамер видеовыход для монитора VGA видеовыход для телевизора низкочастотный, это тюльпан RCA собственно сюда подключается а сюда подключается микрофон один он подключается собственно к первой камере и аудиовыход на телевизор а, вот это разъем э, значит, для управления поворотными камерами, а, компьютерная сеть для подключения, собственно, к компьютеру или к роутеру, а, два USB-разъема для подключения мышки, написано «мышка», и USB 2.0 для подключения карты памяти, флешки, USB-носителя, ну, для того, чтобы архивировать данные с видеорегистратора. И э, сюда подключается блок питания, 12 вольт, собственно, а вовнутрь видеорегистратора вот разъемы, собственно, устанавливается жесткий диск. Один до емкости до 3 терабайт. На него возможно производить запись ну, очень длительное время, там. Более двух месяцев, собственно. Вот весь комплект. Как он выглядит.